Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Американская ПТшка восьмого уровня ТС-5 Блин, неудачный первый выстрел Карта Химмельсдорф Игрок Дмитрик-123 Полетел там вперед 122 ТМ много здесь противников на банан приехало. На горке пока непонятно что и всего. А нет, сначала подумал два союзника, не, он еще два ИСа там поднимается и в общей сложности четыре танка отправляются наверх, причем три из них тяжелые. Идет вторая минута боя. Счет 0-0, что еще удивительно. Карта-то маленькая. И никто еще не слился. Два раза здесь Бураск стр... отстрелялся. С золотыми снарядами, но пробить не получилось. Везет ТС-5. такая месть за использование золотых снарядов. Первый уничтоженный вообще танк в этом бою. Счет становится 1-0. Еще Лео получает. По-моему, на горке там союзники проигрывают. Если вот так вот да, смотреть по прочности, союзники там навыхватывали уже по самой не балуйся. Все-таки выцеливает там, не знаю, в лючок, наверное, попадает снаряд Ну иначе в башню тут просто не пробить Есть, второй уничтоженный Делает этим выстрелом ТС-5 счет равным, 6-6 а, Хоть у противников здесь и численный перевес на банане, но все равно они застряли Зато на горке там все союзники закончились. Ну и противников там в принципе немного, осталось двое. Так прям на открытой местности здесь отыгрывает ТС-5, но ну, везет, пока танкует. Получает 53 ТП. Счет уже 6-9 Пошла игра в одну калитку О нет, только я это сказал Как сразу 7-9 Минус один противник Есть так сразу прям даже Довернул, выстрелил Есть минус из третьей. накаляется. Счет 9-12. Но сейчас, в принципе, без проблем могли бы здесь с двух сторон. С одной стороны ИС, с другой Т-22. Нет, что-то они вообще оба предпочли избежать этого столкновения. Как-то странно здесь. ИС-7 ой, ИС-7, извиняюсь. <ui> Обычный ис Развернулся, не знаю, на что он рассчитывал. Тут явно было, что он не успеет уехать никуда. Надо было уж откатываться, так задним ходом. Поступок более чем странный. Минус 122 ТМ. Несется там еще Т-34-3. С другой стороны, Хелкет. Здесь еще сзади подъезжает второй из. Да. Второй из тоже не особо одаренно оказался. Как-то неудачно подъехал. Тараном себе сломал гуслю. И без проблем ТС-5 его уничтожает. Кстати, у него осталось всего 5 единиц прочности, но в живых всего два противника. Быстро тут в финале события развивались Не получается пробить т 343 Да заряди ты фугас Попробуй фугас он может прокатит Да всего 5 единиц урона надо нанести У КВ-3 точно ствол позволяет Калибр чтобы это сделал Да и т 343 тоже вроде там Калибр нормальный Но нет Ну никто не додумается фугас зарядить вот Такой уже не первый раз вижу Часто с этим сталкиваюсь Ну кто-то может просто с собой фугасы не возит Хотя я понимаю, да, если совсем там калибр маленький Когда смысла нет фугасы возить Но когда с нормальным калибром Хоть там, ну, пяток снарядов надо держать Про запас Вот как раз на такие ситуации, к примеру Даже можно попробовать, не знаю, тараном добрать Ну что ж такое-то КВ-3 там, наверное, объезжал дом в надежде заехать ТС-5 с тыла. Но в итоге не успел. <с -2> Долго он ехал. Ну, танк не самый быстрый. Вот он наконец-то явился. Сразу получает сходу на 396. остается шотным. Сам почему-то не стреляет. Ну, пытался, по-видимому, там уязвимое место какое-то выцелить. Ну